Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Сегодня вам расскажу о одной гитаре, да не простой, а о нашей русской, родной, с названием заморским, Ньютон d 1 снт Друзья, чтобы вы понимали, эта гитара полностью изготовлена из массива за довольно демократичный ценник. Сейчас я вам расскажу, из чего же она изготовлена. Верхняя дека массив ели. Весь остальной корпус изготовлен из массива клена Явор. Гриф тоже изготовлен из клена. Накладка. Из дерева венге. Тут даже окантовочка деревянная. Изготовлена она из ореха. Струнодержатель изготовлен из палисандра. Посмотрите, какая красивая форма головы у гитары. Нужно отдать должное мастерам. Подошли они к делу профессионально, очень качественно собран инструмент, вообще ни до чего не докопаться. Смотря на эту гитару, понимаешь, что сборка идентична топовым инструментам. Все очень аккуратно, клей нигде не проступает, нет его же запаха вот этого неприятного. Деревяха выполнена просто изумительно. Еще что интересно, накладка из дерева венги очень редко встречается на акустических гитарах, при том еще по доступной цене. Иногда приходят в магазин клиенты и говорят: у меня вот такие вот пальцы, гриф на акустической гитаре вот такой узенький, и мне надо что-нибудь поширше. Как раз таки у этой гитары гриф нестандартный, 45 миллиметров. Мечта людей вот с такими пальцами. Но это не значит, что этот инструмент подходит только им. Эта гитара подойдет абсолютно любому гитаристу. На ней, кстати, интересно так вот переборчиком, там что-нибудь поиграть. Расстояние между струнами чуть увеличилось, что добавляет нам доступ получше. этого инструмента довольно специфичный я бы даже сказал уникальный такого звучания вы скорее всего не найдете ни в одном другом инструменте, эта гитара не богата низами, но у нее очень хороший сбалансированный звук отличная динамика и на этой гитаре очень удобно играть приходите к нам в магазин Поиграйте на этом инструменте, поддержите отечественного производителя и вы убедитесь, что у нас в России есть мастера, которые могут создать качественный, уникальный и довольно недорогой продукт. Давай сделаем красиво! Залетайте на наш канал, там очень много крутых и интересных обзоров. Жми на колокольчик, ставь лайк. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока!